Я говорю, показывай нас. Чего не должен показывать никому Кого ты не надо? Да нет полицию. Да, ты меня сюда Некий а? Некий гражданин, хочешь меня лому столкнуть с крышу. Ты подключал меня, нет! Говорю, Другой а это, это, это все снимает. Ты подключал, Груммия? Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. отключу. Сейчас отключу. Вот тут вытопнуть ломан с крыши, окна хотят нас все разбить здесь а на машине Сейчас. Что? Что здесь здесь ждем я приеду вот. да начальник нас приедет начальник столько вильной отправки не и вы ее ты меня отключал? Ты меня подключал? Блядь. А? Какая разница? Ты меня подключал какая или отключал, блядь? Какая, какая разница? Какой? У... у меня есть наряд допуск на это отключение, ясно? Покажи мне этот наряд. А вы кто такой, что прям вам... уж? Прямом смысле? Вы что? Подошли... Прямом смысле? Вы подошли Ты не. Ты не... в... х... блядь, который ты хочешь отключить? Житель, ведер, Слышишь, нет, это хозяин квартиры ты не можешь показать-то ты я тебя сейчас предупреждаю блять что не... толстый вообще перепутал что ли ты не понял меня что ли бара сюда я те скажу бля размахивать Бар... полный ты не понял что ли меня вообще ребята путаете похоже да вы ничего не путаете попутаешь <плаку> <плаку> <плаку> <плаку> <плаку> <плаку> Начальник. Здравствуйте. Можно наряд на Микушева 15. Квартиры 7 незаконное отключение газового. Умники. Да, отключение. Хоть бы один предоставил Федерону документы, блядь, что вы где газ нахуй берете, блядь. У вас только этих документов даже, никто нет. ничто не предоставляет? Владимир Павлович. Базовики футболи, блядь. Сука, сами все каждый уничтожить. 29 декабря 91 года. Чего этот порядок? блядь? Где нахуй китай. печати, блюдо? Да-да-да, да. Где газы печати? печати? Где ты Ни бумаги, ничего декабря, не показывают. Пищу, вот, а Говорят, отреял, кто бля. такие, чтобы мы вам показывали. Вот все. Вот с заявление. Кто с МРГ заявление? За угу, спасибо, ждем. Что это такое-то? Где печать? Где тот, кто должен отключать? Сейчас наряд подъедет. Так, не... да, тихо, тихо, тихо. Так, вы что там Да ничего! Так, мы выполняем решение межрегион газа. Не препятствуйте. Я. М меня зовут Кабанов Сергей Валерьевич. Я начальник кунгурской участка ВДГО. Покажите мне ваши документы. Выполняем решение Межрегион Покажите Газа по несекционированному Отключено, Снимай. Там отключено, снимай. Так, мое удостоверение. <coughs> Пожалуйста. Кабанов Сергей Валерьевич. Так, на камеру давай. Видно? Видно? Так, Максим, так. где у нас заявка? Ну, дальше. Дальше. Да. Доверенность на того лица что у вас по установлено, да? Никакой доверенности не нужно. Доверенность нужна вам? Не нужна. Нужна вам нет. доверенность? Нет. Вы уничтожаете народ? Нет. Чего нет? Не что вы, со мной с спорите? Вызываем полицию. Я уже вызвал, сейчас подъеду. Сейчас подъеду. Так, давайте заявку. На так, наряд допуск, работу. Где печать? печать? Печать? Где печать, печать? печать на наряд допуск, не надо стоять, не надо орать. Так, дальше. Кто такой у меня приехал печать? Где, где у вас документы, что вы продаете газ людям? Где, где вы вас, его покупаете? У нас есть решение. Вы... Где вы его покупаете? Мы акций? сейчас вас отключаем, несанкционируем подключение. Кто вам разрешит подключаться самовольно? У меня ваши за подключили. Кто? Наши фамилии, неотчества. Какая разница? Люди будут уволены. с разница? Говорите Не будет? надо. Кто вас включит? Не надо, они такие же люди, как будем я. проверять, будут приехать проводить. Проводите. Милицию вызвали, да? Да, да, сейчас подъеду. Все, хорошо. Вот когда подъеду, туда и будем разбираться. Выезжайте сюда. Нет, он будет стоять здесь. Выезжайте Нет, сюда. Он сюда. Он я я, я же с начну бить, блядь. Вы меня здесь. просто здесь. Не, не провоцируйте он меня. Не здесь. провоцируйте он меня. Он будет стоять здесь. Я же стекла начну бить. Просто водители в этом, блядь. Он будет стоять здесь. Вы не понимаете, что? Он будет стоять здесь. Вы не понимаете, Грюс? Он будет стоять здесь, держи такое я спрашиваю? Я начальник Узбургского участка бегу Вы знаете, что вы знаю. должны со всеми документами приехать? Вот документы у нас на руках. Какие документы? Где печать? Кто, кто вам приказал приехать и меня отключить? Закон Российской Федерации. Какой закон? Приведите мне. 69 постановление, 4010 постановление Российской Федерации. Что за закон? Расшифруйте мне его. Не буду вам расшифровывать. Знакомьтесь с ним сами. Давайте я вам тоже такой закон привезу и Не знаю, не закон. Вас тоже не освобождают от ответственности? Все на не издание от закона. Я не отказываюсь от ответственности. Вот вы только милиция... что отказали. Сейчас вам печати при... не нужны. Вам ничего не разберет. Вам ничего не нужно, вам печати не нужны. Так, вам ничего не нужно. Так меня угрожают. Вы... меня угрожают. Вы угрожаете, если вы очень хорошо. Да? Все зафиксировано на видео. Конечно. На вас будет подано заявление в полицию. Да пожалуйста, пожалуйста, хоть заподавайте. Чтобы меня не отключили, чтобы меня не решили жизненно важных. У а вас не тоже жизненно важных не лишает этих. А как Как, вы говорите, как это? Как это? Так как это? Угроза, у меня угроза в жизни. Надо вы меня лишаете Чем угрозы жизненных... у вас угроза жизни? У меня жена беременная. У вас жена, вы там что прописаны? Прописан. Жена прописана? Нет. Но. У, у вас живет с мужем. Не важно. Решайте вопросы. Ну не по... важно, важно Решайте вопросы по оплате за газ. Вот вы сначала мне предоставьте решение суда, где вы на отключение меня отключаете. Блядь. У нас есть Не надо мне никакого постановления правительства. Сейчас с... Правительство, Правительство сменится. Вот туда вы полетите, Он Головки ваши. Да, да, да, да. Вот у нас представитель межрегион Газа здесь тоже находится. Так что. Сейчас мы все эти просто все. Вот видите, не санкционирование подключение. Установлено даже без отключающего устройства. Которое своровали у меня. Никто его не своровал, но за канадский дней. Ну, своровали. Оно не своровало. А, своровали у меня. Да, нет. Да своровали. Я написал. Я написал, заявление. Мог а разбираться в этому поводу не здесь, Да давайте хоть где, хоть. Я просто ждал, когда его приедет. Мы действуем в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ничего иного Ну, ну, ну, давайте действуйте. Ничего иного После 18-го посмотрел, как вы подействуете А сейчас мне показалось, отключим его в Не отключите его Отключим, но вы выполним решение не отключите его. Решение. решение сюда сначала не предоставьте а Здесь потом... не нужно решение сюда Потом дверей отставим Все ждем, никуда не отзывай, быстро Тольник, я свой на родственник, вы сужаете епы. Что, чайка? Выключаю пока. Была Газ. незаконная врезка в газопроводке. По вредке? Да. У меня все по документальному. То есть документы можете предоставить, Конечно. да? Принесите, пожалуйста, посмотрите. Ну может домой туда придет. Дома все, я оформил или еще? Я просто боюсь, что меня отключат. Ну, у вас сегодня в любом случае должны отключить? Нет, не должны вы отключить. Только с решения суда. Я еще раз Нет, я вот сейчас сотрудникам то полиции обращаюсь вот именно за помощь, чтобы они обеспечили их а а а нам. А я прошу сотрудников полиции, чтобы меня э, сохранили использование У, у вас незаконный собрания. отбор газа идет, то есть воровство. Где вы доказали, что это ваш газ? Незаконный? Да, да, Светлана Петровна, слушаю. Ну-ну-ну, слушаю. Разговаривай, разговаривай, я слушаю. А. Вы, хоть, вы хоть один документ предоставили? Где вы берете этот газ? За сколько вы его покупаете? Ну это как бы... За сколько ты, продаете? Сейчас к этому делу не относятся, относится. Относятся, потому что я все... Я уже в течение двух лет с ними сужусь. Не сужусь, mm -hmm. вернее сказать, а предо, прошу предоставить документы. Они ни, ни одного документа не предоставили. Какие, какие, На именно... право пользования газом. Что они имеют право его продавать населению? Ни одного документа нету. Откуда они его берут? Из подвала, что ли? Или из шариков стазушных? Ну вы как бы не относится к этому делу, относится, как? Еще как относится? Народное достояние продают неживаться деньги, да? И 20, 27 лет уже продают. Просто проснулся? Вас, и понял? Вас когда отключали? До этого, последний раз когда отключали? Последний раз, я не помню. До Нового года. В том году, короче. В 2017 году? Да. <свят> же все по заявке Марге. То, что он возником является Да вы не вправе отключать меня, я еще раз говорю. Вы нарушили все конституционные права мои. Мы действуем в Вы геноцидом занимаетесь население это ваше мнение. Да не мое это мнение, это мнение многих уже. Слава Петровна, у меня телефон садится, давайте потом созвонимся. Ага, хорошо. То есть вы считаете, считаете, что вас отвечают незаконно, да? Конечно, незаконно. Должно быть постановление суда, чтобы меня отключили. Они в суд даже боятся на меня подать, понимаете дело в чем? Потому что они знают, что они незаконно потребляют этот газ. Продают население незаконно. А вы, получается, его не оплачиваете? Я его оплачивал до поры до времени, пока не понял, чем они занимаются. Последнее заявление я им написал туда. Сказал, что я буду использовать все возможные варианты, чтобы выжить. Они мне не ответили на последнее письмо. Я посчитал нужным, что мне надо как-то сохранять свою жизнь, как-то пользоваться. Нет, никто не, никто не это, не запрещает вам пользоваться. Да кон... только оплачивайте и все. Как бы. Я готов оплачивать, если да. не предоставят документы, на, на ком праве они пользуют, используют этот газ. Понимаете, дело в чем? У вас договор есть на выставку газа? Запрашивал, нет такого договора. Ну и на чем мы остановились? Остановились на том, что они не предоставили ни одного документа правообладающего. Если по закону, если по закону, тогда должны быть печати, должны быть доверенности тех, кто отключает меня от газа. Он все требует, что печати на нем печать будет. должна Там стоять. Не печать, Кто должен не расписаться в этом человек вот. какой-то, правильно? Конечно, вот нет, подпись, начальник. Пожалуйста. Есть Но подпись. где печать этого начальника? Где у него доверенность печать от Шершакова действовать? Доверенности нет, у меня удостоверение. Я вам показал удостоверение. Удостоверение это удостоверение это ваш, <свист> пропуск ваш на работу. Вот это удостоверение. Мы удостоверение выдается на нас. Удостоверение человека это паспорт. И паспорт с собой есть, все есть. Мы же тоже люди Нет, не глупые. Вот в том-то и дело, чтобы глупые люди. Вот вы понимаете, вот чем занимаетесь? там исходящий номер. Все вот все подпись, начальника. Есть, подпись начальника по поводу территориального участка города Кунгура. Если вы считаете, Теперь что... пойдемте, я вам свои документы Пойдем. предоставлю, Пойдем. Которые, которые я. Которые я делал заявку чтобы они предоставили что-то. Они ничего не предоставили. каким После этого... Есть, документы я с... ничего от них не получил. Он сам подключился, там стояла пробка на газопроводе. Я не сам подключился. Он разобрал. То есть это газоопасная работа, они без наряда допуска и специализированную организацию только выполняются. У -у -у. Да. А когда один подключим. человек приезжает, отключают, другого нет. Включим. Включение, который столько который который, по заявке, который понял меня. Вот при наличии наряда. Который допуска. понял меня. Вот письмо они не допускают тебя квартиры. Напиши акт, пожалуйста. Мы расписались об этом. От руки написано. Незаконно, да? Я вас прошу предоставить ваше удостоверение. Вы мне предоставите ваше удостоверение? Я же вам показывал уже. Я не запомнил. Покажите еще раз. Я перепишу ручкой на бумагу. Зачем это ну? надо? Надо мне его. Ну. Стахев Владимир Николаевич. 17? Так, ну, давайте, давайте я вот сейчас. Так, значит, -го года. Как там? Капитан. -го Внутренние службы, да, пусть? Да. да. да. А к нам на участок. Да. Так, поступила заявка. От подписи отказались в акте? Вот в, этом. в каком акте? Вот в этом. почитайте. Мы никаких Вы меня не выпускали из дома. Вас никто не задерживал. Вы меня не выпускали из не дома, когда меня отключали от газа. Вы содействуете? Вы содействуете. Вы, Вы действуете в правонарушении, понимаете меня? Вас Нет? никто не задерживал. Я сейчас не сейчас не почитаю не Так чтобы узнать причину исключения, надо дальше. Покажите. Надо. Да. товарищ сотрудник, покажите ваше удостоверение. Я к вам обращаюсь. Году, года, года. Так. Я к вам обращаюсь. Это твой сотрудник. Да, По да, Подержать. Да. начали. Нет нет. нет, нет, ну нет, что просто в. какой там имеете в виду начали в. задавать. Старший инженер. вы такие, чтобы мы вам показывали? Капитан внутренней службы. Она, она... Кожевников а, в. Антон Владимирович. Кожевников в. Антон в. Владимирович. Старший инженер. Капитан внутренней службы. Спросили, я переписываю. Что я переписываю его, подождите маленько. Антон Владимирович. Ладно, мне тоже не понравится, когда к вам приедут и скажут вам, кто вы такой штука, каждый вам, я не Нет, нет вообще. Старший, вообще нет. не, не произойдет не навлекается никогда. Ну вы, ну, пожалуйста, что у вас обращается сотрудникам Нет, это я просто, я не Но. лично к вам. Вы лично ко мне обратились сейчас на «ты». Что же Кто же подписил, скажите? Поговорка такая, если не навлекается а от что вы меня не отпускали. На ком основании? Вы меня не любите. сказав. Дома данное есть кое-то сказано а потом о том, о да. Это вот акт на том, что вы меня не выпускали из дома, а, ну, когда нет. меня отключали. Нет, это нехорошо, наверное. Да? Ну, конечно, так, нет. конечно, не было, чё, ребята. Так, предоставляю копию постановления о неприкосновенности должностных да, лиц он. Верховного Совета народных депутатов всех уровней власти руководителя народного хозяйства союза советских республик и членов их семей я вам предоставляю примите от меня в мой протокол Я также отдаю сотруднику полиции. Вас приветствует интернационный справочник России. Вы можете получить информацию о А, Да не, я здесь еще пока, мне надо... Вот, товарища. Для того, чтобы получить информацию, пожалуйста, кратко Но он что ну, да. Пусть пока не уходит, там не надо будет вас просто писать. Вам интересует информация о okay. действии порядка голосования. Ну, Сюда. хорошо. Извините, не могу найти. Что за а протокол у вас? Протокол? протокол, почитайте, я беру. Я почитайте, примите. Это туда же приложите это, я прошу. Приложение.